Древние видящие, благодаря своему видению, первыми заметили, что любое необычное поведение вызывает колебания точки сборки. Вскоре они обнаружили, что если систематически практиковать и разумно направлять такое поведение, то в конечном счете это заставляет точку сборки сдвигаться. Безмолвное знание – это не что иное, как прямой контакт с намерением. Шаманизм. Это путешествие с целью возвращения. Воин, одержав победу, возвращается к духу, спускаясь при этом в ад. Из ада он приносит трофеи. Одним из таких трофеев является понимание.